Виталий, приветствую тебя! Понедельник, начало недели, соответственно, снова мы к рынкам возвращаемся, говорим о том, что интересного произошло, ну, фактически, за прошлую неделю. События, безусловно, все все прекрасно видят, начиная от геополитики и кончая действия мировых центральных банков, которые продолжают активно получать процентные ставки, там рачает настроение, навевает, опять же, на мысли о том, а что, если... Неизбежен какой-то затяжной экономический спад, но мне кажется, таких вопросов не должно возникать. Уже но, происходит, а... это уже есть затяжной экономический спад и самое настоящее проявление кризиса. Поэтому думаю, что дальше вот это бегство от риска, эта тенденция сохранится, и мы увидим те инструменты, за которыми мы с тобой следим. Ну, вообще представители валютного рынка рисковых активов еще ниже а те уровни, на которых они были. А индекс американского доллара, как, пожалуй, один из немногих инструментов, который сейчас вообще растет на финансовых рынках, конечно же, с большой долей вероятности продолжит пользоваться спрос. Так, демонстрация экрана. Тогда перейдем. У меня как раз индекс доллара открыт. Здесь, даже не Но, Я бы добавил по поводу того, что ты сказал, что возникает вопросы экономического кризиса. Ну, большинство сейчас еще раньше даже квартал назад полгода тоже возникали эти вопросы и сейчас они там вроде бы да какая-то рецессия и то многие еще сомневаются я бы так uh -huh. сказал то есть я, мы, я говорил об этом еще где-то в прошлом году позапрошлом что в некоторых там секторах экономики уже давно началось, начались проблемы они только будут усугубляться сейчас уже более конкретно видно там по снижению Квартальные прибыли там некоторых компаний, Ввп. В общем, да, то есть, и, ну как это не замечает? То есть, это как было раньше, да, по инфляции. Это временная инфляция, потом бак, инфляция там 9-10 процентов. да а потом для стран, да, да, да. это вообще немыслимо было. Потом таки да, это реальная инфляция, потом, ну, возможно, будет рецессия, возможно, нет, а потом бац, рецессия, да, то есть, ну, они, в принципе, правильно делают, потому что если они так сразу все признают и скажут, то это очень негативно на рынок повлияет. Да, ну, с другой стороны, куда уж хуже, ну, видимо, может быть еще хуже, раз риторика все-таки контролируется и базар фильтруется, скажем так, это да. регулятор. Так, ну, вернемся давай к рынкам. Индекс доллара 113.20 я равный сценарий обозначал, видел, прогнозировал, что рост доллара, конечно же, продолжится, но не думаю, что так быстро индекс может перевалить за 112 пунктов, потом сделать 113, достигнуть 114, потому что это в целом довольно низкоконсервативный и низковолатильный инструмент, даже несмотря на заряженный новостной фон, но... Мы видим, друзья, это дневной таймфрейм индекс доллара. Очень быстро растет, кстати говоря, сегодня после бурного открытия азиатской сессии идет откат. И э, если мы посмотрим на истории, обычно такого рода откаты могут быть предвестниками какого-то локального разворота. Но опять же, друзья, хочу напомнить, что нужно принимать решение сейчас, отталкиваясь от объективного новостного фонда. И э, нужно также понимать, что коррекция, которая началась, она связана не с тем, что чудесным образом на рынке улучшились рыночные настроения. Нет, они э, не улучшились. так секундочку. Они остаются такими же негативными и в принципе сомнения, есть сомнения, что завтрашний день в плане макроэкономической статистики будет лучше сегодняшнего. Индекс доллара, да, безусловно, сохраняет статус единственного актива, который оправданно пользуется спросом, потому что это инструмент, который как рост в начале этого года, так и продолжает расти. Это один из немногих инструментов, где вообще можно было бы заработать, если бы вы поставили на лонг длинную позицию среди всего многообразия и спектра финансовых активов. Какие уровни могут быть следующими? Здесь уже, если учесть, что индекс доллара, на максимумах за несколько десятков лет какие-то пиковые значения обозначать очень трудно. Я бы просто здесь ограничился какой-то общей тенденцией, которая, на мой взгляд, будет предполагать дальнейший рост. Я нормально отношусь даже к коррекции, которая сейчас идет, потому что после такого взрывного роста фактически на несколько процентов, которые мы видели буквально за две торговые сессии, да, нужна коррекция. Ну, например, если индекс доллара снова вернется там в район 11-110 пунктов, я думаю, это будет... Оптимальная точка на повторный перезаход с ожиданиями, опять же, обновления новых максимумов, потому что политика американского регулятора на основании того, что было сказано Пауэллом на прошлой неделе по итогам заседания Федрезерв останется жесткой. До конца этого года будет еще два заседания регулятора. Я полагаю, что замедление темпов повышения ставки не предвидится и, возможно, в ноябре мы увидим еще одно повышение на 0,75 Это сделает регулятор США и ключевую ставку в фунтах самого высокой среди развитых стран. Облигации будут на новых максимумах. Они и так уже двухлетние облигации на максимум, там за 15 лет, десятилетние максимум за 2007 года. Это дополнительно поддерживает вот это вот ралли доллара, который набирает обороты. Что касается рисковых инструментов, а вот тут уже, конечно же, цели, которые ранее ставились по евро на своих брифингах, я обозначал то, что мы придем к уровню 98, пришли к этой отметке, 97 также планка пал очень быстро, 96, и вот сегодня вообще на азиатской сессии подбирались все отметки 0.95. Я когда смотрел на прогнозы от инвестбанков, вот самые радикальные из них – по-моему, даже говорил на одном из последних брифингов, было от САКСа, что пары евро-доллар просядет до отметки 0,8. Э -э скептически относился к этому. Ну, Ребят, ну с, таким, с такой верностью можно было бы сказать 0,5 или 0,6, потому что э -э так низко курс евро не был никогда, и нету каких-то прецедентов, которые позволяли бы сделать отсылку на них и сказать, что вот при этом условии евро будет там. Но учитывая, как евро валится, я уже даже начинаю подумывать о том, что в европейской валюте ничего не стоит, например, потерять еще полтысячи пунктов и провалиться к планке 0,90. Если особенно смотреть на долгосрок, если взять за основу тот факт, что впереди это уже скоро совсем зима, потенциальный рост цен на нефть, повышение инфляции, скорее всего, еще больше улучшение геополитического фона, и, и доминирующее вот это нежелание трейдеров рисковать. А евро у нас эталонный рисковый актив, конечно же, он будет в числе первых пострадавших. Хотя здесь можно поспорить с фунтом, потому что британская валюта и вовсе какие-то астрономические потери за две торговые сессии тысячу пунктов, если взять с прошлой пятницы. И вот где я точно смеялся, когда мне говорили, что фунт придет ворон паритета против доллара. Но сейчас я извиняюсь опять же перед теми, кто обозначал такие цели. Я думаю, они сами удивлены, потому что, ну, просто какие-то черные лебеди на валютном рынке. И такие движения – это обнуление всех депозитов для тех, кто стоял неверном управление. Что делать с европейской валютой? Коррекцию, которая идет, я также рекомендую использовать как возможность перезайти повторно на, на шорт, если кто-то этого еще не делал. Например, ситуация с европейской валютой, я бы посмотрел снова на уровень 0,98, думаю, коррекция может быть и до дотуда, там зашортил бы с топом на отметке 0,9870, а зашортил бы с целью 0,9695. Не вижу пока перспектив такого даже среднесрочного роста для этого инструмента и считаю, что нужно работать дальше по тренду, пока новостный фон не изменился. золото очень неоднозначная ситуация. Понятно, что обвал обеспечивается ростом курса доллара и повышением доходности облигаций, но я очень сильно сомневаюсь в том, что этот обвал будет затяжным, потому что геополитика в любой момент может стать преобладающей идеей. И снова все вспомнят о золоте как об инструменте, который должен расти в период особенно того новостного фона, который обсуждается в данный момент времени. Например, вспомните февраль, когда в котором эскалация геополитической напряженности в Восточной Европе только лишь стала появляться в средствах массовой информации, мы увидели, что золото обновило не то чтобы максимум, ну, при, превысило 2000 долларов, и, по-моему, максимум был 2061 доллар за тройкунцу. Причем этот рост последовал за считанные дни буквально. А это мой призыв тем, кто а сейчас хочет золото, но ну, немножко страшновато, потому что понимают, что а если выкупит его довольно-таки быстро, есть такой риск. Поэтому я бы порекомендовал тем, кто сомневается, вообще в золото сейчас не лезть. А если очень хочется импотриговать, то как бы странно ни звучало, возможно, рекомендация не лишена смысла. Сейчас работать против вот этого общего тренда, который направлен вниз, искать уровни поддержки и отталкиваясь от них покупать. Я сегодня как бы Буду рекомендовать рискованную, крайне рискованную сделку. Это покупка золота с отметки 1650, с на уровне 1635. Ну и тейк-профиль давайте пока не будем себя ограничивать, особенно если действительно будет дальнейшая эскалация, напряженности и золото на этом фоне ну, потенциально может улететь довольно-таки сильно. И американский фондовый рынок, 3700 пунктов по S&P. У меня цели были 3700, эту цель мы благополучно сделали, я сейчас бы порекомендовал тоже поработать через отложки в расчете на коррекцию, которая может продлиться примерно до отметки 3,750, оттуда шартануть с стопом на уровне 3,780 и тэк-профитом уже на отметке 3,500. И основная причина все-таки, почему фондовый рынок, на мой взгляд, будет снижаться, точно такая же, как ситуация с евро. Если на валютном рынке евро и талон не принятие риска, то на фондовом рынке, раз американские индексы СНП и Nasdaq, как индексы, которые сосредотачивают в себя высокотехнологические компании, очень зависящие от высоких ставок и обычно снижающиеся стоимости в капитализации, если ставки растут. На этой идее думаю, что правы были аналитики Банков Америки, которые ожидали по S&P. у них правда, Цели были на первый квартал 23 года 3500, 3400. Я думаю, что Потенциально эти уровни мы можем увидеть уже не то чтобы к концу этого года, а в ближайший месяц, ну, максимум два. Тотальный прогноз, Виталий. Негатив в отношении риска и ожидания того, что после коррекции мы снова вернемся к нисходящему тренду, и по-прежнему единственная ставка на лонг – это только лишь в отношении индекса доллара. Слава тебе! График, пошла да. Дем... да, пошла демонстрация. Да. А, так, ну, в принципе, я совсем с тобой согласен по, по некоторым позициям. По евро, ты там, ставишь цели там, на пол тысячи пунктов, да, там 0,9. Я думаю, что глобально мы можем уйти еще ниже, да, где-то в равенстве 0,80 с копейками потому что перспективы в еврозоне я их не вижу, идет тотальный развал, скажем, еврозоны. Я думаю, что где-то в ближайшее время мы увидим точно, скажем, распад Евросоюза в каком-то формате, да. Поэтому что будет с евро в ближайшее время, мы увидим его далеко вниз. По поводу торговых каких-то идей, напомню, в прошлый понедельник с тобой mm -hmm. мы шортили евро-доллар, да, в принципе, неплохо отработалось, мы в районе там, паритета шардели, да, то есть ну, практически 5 фигур а мы ушли вниз. Yeah. На текущий момент каких-то торговых позиций я не вижу, почему? Потому что сильная волатильность, мы отпадали такой достаточно длинный тренд, здесь бы ну, поднакопить что-то, да, вот как было на прошлой неделе. Вот очень хорошее вот здесь накопление, мы с тобой шартили, я, в принципе, и, и снимал, и, и обзоры по евро, то есть там были топ-5 топ торговых рекомендаций на, на осень, там входил евро-доллар в шорт среднесрочно, очень красиво тоже мы с учениками здесь шортили. поэтому на текущий момент будет какое-то накопление, я уже определюсь, Дальше шортить или нет, то есть, э, потому что, ну, 5 фигур сходили вниз, ну, запросто может быть какая-то коррекция техническая, э, плюс э, не исключаем какой-то более глубокий откат, потому что, э, ну, ры, рынки все время, они могут корректироваться, да, и достаточно угу. иногда на, на 2-3 на фигуры, то есть, как мы видим, вот на протяжении, там, по, этого тренда, то есть, ну, бывает там две-три фигуры, и поэтому где-то на минимумах, вот, я не любитель такого шортить, поэтому я буду вне рынка по евро. По индексу доллара аналогично здесь картинка, то есть зеркально, напомню, по индексу доллара, евро-доллар я еще в прошлом году, да, когда мы торговались только по индексу доллара в районе там 90 пунктов, да, где-то там плюс-минус мы торговались, я говорил, что глобально мы уйдем наверх, в принципе, как видим, какой у нас среднесрочный, такой долгосрочный результат на более чем год получился. Поэтому здесь пока вне рынка, не исключая какую-то техническую коррекцию. Дальше. Ну, по другим парам там практически картинка одинаковая. Что еще я в прошлый понедельник советовал? Это шортить любимую любимое черное золото нефть да uh -huh. мы торговались где-то в районе я не помню бренд или лайт давал но там картинка одинаковая мы где-то торговались в районе там 90 я аналогично со своими учениками шортил ее я говорил в понедельник что шортил там с пятницы с еще давал рекомендацию плюс это поза прошлой пятницы и в текущую пятницу я писал что точнее в четверг, что мы будем падать с этого накопления, очень красивое. И мы неплохо так сходили несколько долларов вниз. Да. И кто помнит, кто нас смотрит все время, я еще в мае-июне говорил о среднесрочном снижении по нефти. В принципе, как раз доформировалась эта позиция, и мы как раз в июне начали снижение. Называл цели где-то в районе 100%. И ниже там 85 и мы практически вот эти цели 85 ну я где-то назвал там еще 70 65 возможно мы туда куда-то уйдем а, пока признаки на шорт аналогично торговых торговых рекомендаций нету потому что мы ну в свободном падении нужно поднакопить то есть я э, люблю больше от накопления работать конечно можно какие-то рискованные идеи называть Сейчас мы их будем называть. Ну, по золоту и по серебру. По серебру я был медведем, но в прошлый понедельник давал рекомендацию. Там достаточно долго болталось, и только под конец недели мы неплохо так свалились вниз. Дальше вижу по серебру снижение в районе 17.50. Возможно, через какую-то коррекцию. Поэтому, кто ранее не шортил серебро, ну, попробовать где-то лимиточки ставить в районе там 19, да, и со стоп лоссом в районе там 20. Посмотрим, если мы все-таки не сломаем вот этот тренд, который у нас идет нисходящий, вот, очень красиво его видно, мы от него оттолкнулись. И, в принципе, цели 1750 и ниже. По поводу золота, вот здесь у меня такое мнение есть, что вот мы вывалились достаточно сильно ниже ключевых уровней, которые у нас были минимум в 2020-2021 году, это в районе 1680, мы пробились, ну, получается, там на, на прошлой неделе, точнее, позапрошлой, да, пробили, поднакопили, я как раз с ребятами, учениками шортили здесь золото, и среднесрочные цели у меня пока не такие оптимистичные, как у тебя, что мы где-то... Возможно, уйдем наверх. Я пока вижу, возможно, сильный провал ниже уровня, Вот мы торгуемся там 1680-1650, такой новый уровень локальный. И все, что ниже вот данной зоны, я думаю, что мы можем достаточно сильно слиться по золоту вплоть до уровня 1500 и ниже, там 1400-1300 этой осенью. Почему? Как видим, золото не дало никакую реакцию на, на инфляцию. Вот у нас инфляция поднялась в текущем году, ну, уже официальные данные, да, и золото uh -huh. падает. Я думаю, что золото будет защитным активом в том случае, когда на рынках ну, будет очень сильный форс-мажор, то есть не будет доверия к... Вот, скажем, к тем активам, которые на сегодня присутствуют на рынках, это там и акции и, и, и так далее, да, все будут прикладываться с каких-то валют своих в золото, и тогда будет какой-то бурный рост, это, возможно, будет уже 2023-2024 год в таком долгосрочном формате. Но кто там инвестирует, так скажем, в металлическое золото, то, в принципе, скажем, можно сейчас инвестировать, если упустимся ниже, там, на 200-300 долларов, то есть докупаться, поэтому у нас перспективы есть, потому что на ближайшие несколько лет, скажем, у нас ждут штормы очень сильные по, по экономике. Так, это я сказал, в принципе, напомню, ранее советовал FedEx шортить, мы дальше продолжаем падать, и в прошлый понедельник я советовал, кто не шортил FedEx Виза, ну, в принципе, я и визу раньше предлагал шортить в районе там, 200 долларов. Uh -huh. Это еще три недели назад. На прошлой неделе в районе, там 190 визу повторно давал шорт. Мы, в принципе, неплохо снова падаем. И мы здесь вышли за, за сильный ключевой уровень поддержки. В районе там, 190-185 там, такая зона поддержки. Вот ее видно как раз прошли ее, и здесь есть куда падать. Цели ранее называл 150-100, ну 100 это так уже более глобально, да? туда мы, я думаю, там где-то 24 год, возможно, дойдем, возможно, нет. Ну 150 вполне можем сделать, поэтому кто в текущем месяце не шортил, в принципе, можно сейчас там, с открытия рынка пытаться там, на коррекциях шортить. Ну, желательно там на моделях, ну, так как уже по факту, что будет дальше. Ну, S&P 500. Здесь есть вариант сильного роста. Возможно, у нас здесь будет такая коррекция еще в район вот этой трендовой линии, которая у нас есть. Мы находимся на, на пиковых таких значениях. И, так скажем, вот на днях читал тоже там об, обзор такой по поводу настроение, оно негативное и достаточно сильно зашкаливает. Возможно, это будет таким признаком, что, скажем, когда на рынке льется, ну, скажем, uh -huh. это самое, то возможно будет какая-то коррекция. Сильных признаков пока на нее технически какие-то модели я не вижу, пока они не нарисовались. Локальное там было в пятницу под конец рынка, это кульминация небольшая, такой импульсик на, наверх маленький. Сейчас еще один прошел. Возможно, здесь что-то нарисуется, но это, скажем, такое гадание на очень-очень тонкое, так как на рынках мы видим, то есть рынки, вот эти все накопления на прошлой неделе не отработались, и сейчас, скажем, рынок такой дерганный, он может в любую сторону сходить. Поэтому здесь можно рискнуть ну, скажем, это очень рискованно, купить с стоп лосс за пятничный минимум и попытать счастье, скажем, на такую, на коррекцию сильную. Будет что-то более сильное, наподобие, скажем, как было в июне, такой импульс наверх, коррекция, то там уже можно будет говорить. Ну, и пока все у меня. Угу. Виталий, спасибо за твои идеи. Продолжаем наблюдать за трендом. История вершится действительно на наших глазах, это уже все подчеркивают. Все хотели получить волатильность, теперь не знают, что с ней делать, потому что волатильность бьет всевозможные рекорды. И вроде бы как и правильно прогнозируешь движение тренд, но коррекция возникающая, она в астрономических масштабах может быть. И даже самый консервативный трейдинг превращается в рискованный Здесь, друзья, либо вы рискуете, соответственно, принимаете решение, берете на себя риск, либо просто признаете, что сейчас не лучшее время для торговли, но мне кажется, для спекулянтов это тающая тактика, если, конечно же, вы понимаете, о чем я говорю, когда возникают возможности, их стараться лучше использовать. Мы с Виталием вам подсвечиваем тенденции и локальные возможности, надеемся, что этими рекомендациями вы пользуетесь. Виталий, тебе разумеется само собой тоже результативного трейдинга хорошая неделя она судя по началу понедельника обещает быть то еще по волатильности и подведем итог тогда в следующий понедельник опять же точно уверен будет о чем поговорить спасибо тебе Все, пока недели. удачи пока